Сейчас идем в торговый комплекс, называется Ереван Сити. Да? Нам сказали, что в этом комплексе можно купить хорошую качественную одежду. Мы сейчас находимся в районе Арабкир. Как хоккей, лента Магазин Мия Тут сумочки, украшения Мы поднялись на второй этаж Здесь куча всякого Разного разноотделы. отделы Я, кстати, обратила, что очень много мужских да, вот, Отделов В этом комплексе, он там в конце коридора. Там есть помещение специально организованное для сотрудников этого комплекса. Там стоят столы, микроволновки, штук пять я насчитал. Люди себя кушают. Церковь называется Сурб Анна. Армянская апостольская церковь. выбран mm -hmm. мусор да, Записка Не выгуливать собак No dogs, no dogs да. 5 ноября гуляем по улице на распашке. Расстегнутые Даже жарко солнце. На солнце, да, очень жарко Мы обошли церковь вокруг. А, там, оказывается, намечается какая-то свадьба. Заходили внутрь, там гости собирались. Цветут розочки еще. Красненькие. Чистое небо. Мне кажется, по ощущениям сейчас градусов, наверное, не знаю, может 20. Хотя погоду я смотрела перед выходом из дома 15 градусов. Но это может 15 градусов в тени. А сейчас? Сейчас посмотрим. Интернет куда-то пропал. А, интернета нет. Геревон. А, 15. Ну, наверное, как в тени 15 таки На солнце-то, мне кажется, все 30. О, тут смотри. Всякие иконки. Домик такой. Здесь, конечно, как бы не упасть. Какой-то обрыв. А там какая-то обзорная площадка. Чуть даже как-то не знаю, стрёмно на нее выходить. Что-то здесь такое строится. Фу, как страшно там. Это школа? Таблички висят и написано на армянском, русском и английском языках. Вход в парадную жилого дома. Да, тут, похоже, можно пройти насквозь. попасть во двор. Такие ступеньки. разрушенные. Телефонная буточка. Магазинчик у Ксюши. Мы сейчас держим путь в парк Ахтанак. Там находится памятник матери Армении. Ну, мы тут нашли вход. Не, не очень заметный, так не скажем. Лекарь, да, идем в парк. Мы должны выйти к какому-то пруду, судя по карте. А, там уже видно водичку. Может, там утки будут? Там что, домик какой-то? Жилой, что ли? Там беседка на дворе. Может, что-нибудь отдыхательное? Для туристов? Да, можно заглянуть. Аккуратненько. Так раз. Между против. Колесо обозрения. Там мостик есть. Пойдем к мостику сходим. А вон памятник, наверное. Матери Армении. Здесь имеются лодочки в прокате. Красивая осень. Листочки еще не все опали. Тут даже какие-то еще остались частично. 50%. Какой-то интересный камушек. С отверстием внутри. Пустик тоже выложен такими камушками. Сейчас очень приятно гулять. Хорошая погода. Вообще просто супер. Не холодно, не жарко, осень такая, сейчас сухая. У нас давно не было дождей здесь. Вот статься уже здесь месяц, и по-моему, договорил пару раз был дождь. Вот. Я вчера с одной девочкой общалась. Она 13 лет прожила в Москве. И как она сказала, что мало солнца в Москве. Вот так вот. Надо посмотреть в Википедию, сколько здесь солнечных дней. Что, 365 дней в году? Может быть, кстати. Вид на мостик. Это место, где мы сейчас делали фоточки. Камушки там. Остров Камзин. Да, причем такие луны огромные. Красивое колесико. Высоко. Но я туда не пойду. Хватило мне в Краснодаре этого колеса. Больше не хочется. Я не знаю, насколько оно надежно. Я думаю, что я этого боюсь, скорее всего. Что-то пойти может не так, что-то может сломаться. Веревочный парк. Памятника матери Армении. Походили здесь, поснимали, пофотографировались. У меня села экшен-камера, поэтому продолжаю снимать на телефон, тоже в хорошем качестве. Там оказался памятник военный, о, музей, военный музей Армении. Да. Поэтому столько здесь военной техники находится. Да, он сейчас закрыт сегодня, да, он, выходной он, день. Нет, он до трех, сегодня работал, у не в просто. Ну, выходной день я имею в виду, то есть короткий Выходные, день. да. Нет, чтобы наоборот, выходной день открыть, да? Да, блин, люди же выходные. Людей немного здесь. Да, суббота как-то не очень много. Да. Русских много. Да, да я слышала что-то там про Беларусь, что-то говорили, видимо, из Беларуси, ребята. Так что... Погулять на высоте. С одной стороны там город. <сؤال> да. <сؤال> Наша прогулка подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Жмите на колокольчик. Ставьте жирный лайк. Да. Это поможет каналу расти. Надеюсь. Когда-нибудь. не Пока.